переходу на ресурсный метод расчета стоимости строительства все мы готовимся очень давно. Но ввиду того, что возникли определенные трудности в этом направлении, Минстрой дал команду продолжать работу базисно-индексным методом. Однако сам ресурсный метод никто не отменял. Ну и в комплексе А0, как вы знаете, расчет локальной сметы ресурсным методом можно было выполнить всегда. В этом докладе я остановлюсь на основных моментах ресурсного метода в комплексе А0 и приведу пример его применения уже сегодня для расчета укрупненных показателей стоимости видов работ или конструктивных элементов. В соответствии с действующими на текущий момент методиками, для расчета ресурсным методом мы воспользуемся государственными элементными сметными нормами. Вот норма накладку кирпичных стен. Нормативная потребность ресурсов отображается в детальных формах. Для того, чтобы рассчитать стоимость работы, мы должны каждому ресурсу указать его цену. Для наглядности нашей работы я открою вкладку «Строка». Здесь одновременно отображается заголовок строки, ее стоимостные показатели. И состав ресурсов. В ресурсах стороки есть специальная колонка. Здесь указываются цены ресурсов. Внесем тарифную ставку рабочего. Норма, умноженная на цену, дает нам величину заработной платы рабочего строителя. Точно так же поступим и с машинами. Мы получили стоимость эксплуатации машин. Не забудем про заработную плату машинистов. Укажем цены материалов. Каждому материалу ввели цену, при этом программа рассчитывает общую сумму материальных затрат. Все составляющие сметной нормы получили стоимостное выражение и материальные затраты, и эксплуатация машин, и заработная плата строителей. Мы автоматически получили Прямые затраты на выполнение работ по данной расценке. Рассматриваемая нами норма Гесен открытая. В этой работе используется кирпич, марку которого укажем в соответствии с проектным решением. Но это же знакомые нам неучтенные материалы. С неучтенными материалами мы работаем каждый день при базисно-индексном методе. Выполняем замену ресурса на конкретную марку. Получается, что при ресурсном методе расчета главное это цены ресурсов. Где брать эти цены? Я воспользуюсь сборником средних сметных цен на материалы изделий конструкции для Московского региона. Такой сборник выпускает Московская организация НАСИ – Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга. Особенность этого сборника в том, что для ресурсов Указаны коды из действующего классификатора строительных ресурсов. Отмечу дополнительно, что этот сборник разработан для базы GESEN в редакции 2017 года, поэтому я и выбрал для примера именно эту редакцию GESEN. Сборник загружается в комплекс А0 как обычный справочник цен. Прежде чем выполнять расчет, мы должны сделать настройку локальной сметы. Не забудем подключить таблицу накладных расходов и сметной прибыли. Раздел Справочники источники цен. Именно здесь мы укажем, как выполнять расчет строк и откуда брать цены. Напомню, при базисно-индексном методе мы указывали, что неучтенные материалы за ценой обращаются в справочник. Точно также транспортные расходы. Мы указывали, из какого справочника необходимо выбирать цены. Подключим уже знакомый нам справочник для московского региона. А сейчас очень важный момент. При ресурсном методе расчета по текущим ценам мы считаем не только неучтенные материалы и транспортные расходы, но и строки работы. А цены будем брать из того же источника цены. Вот и все. Изменение всего лишь одного пункта в настройках и система переведена в режим расчета ресурсным методом. Нажимаем ОК. А теперь выберем норму из базы ГСМ. Введем объем работы. Обратите внимание, что калькуляция затрат произошла автоматически. Откроем вкладку ресурсы строки. В колонке цена цены ресурсом установлены автоматически. Открою еще один столбец шифр источника цены. Программа показывает, откуда для ресурсов была выбрана цена. Наша задача привести в порядок состав неучтенных материалов. Готово. Продолжаем составлять смету и так далее. Вот знакомая нам смета на устройство фундамента. Этот вариант сметы рассчитан ресурсным методом, по государственным элементным сметным нормам. В качестве источника цен используется знакомый нам федеральный сборник сметных цен для Московского региона. Очевидно, если такой справочник будет сформирован и по другим регионам, то мы получим расчет ресурсным методом в текущих ценах для конкретного региона. Это подтверждает главным в ресурсном методе является качественно подготовленный источник цен ресурсов. Неплохо бы выяснить вопрос, а примененный в данной смете справочник содержит цены для всех ресурсов сметы? Наверное, это вопрос не праздный. Для ответа на этот вопрос я перейду во вкладку «Ресурсы сметы». Программа отображает весь список ресурсов из всех строк локальной сметы. Здесь есть колонка «Цена» и показано, откуда эта цена выбрана для расчета локальной сметы. Выполним сортировку ресурсов в порядке возрастания цены. Мы видим, что самый дешевый ресурс – вибраторы поверхностные. Нулевых цен в этом списке нет. Это значит, что со стопроцентной уверенностью я утверждаю, что калькуляция всех строк локальной сметы выполнена ресурсным методом полностью. Теперь можно формировать отчетный документ локальный ресурсный сметный расчет. Дополнительно можно сформировать ресурсную смету со списком ресурсов и их ценами. Вот таким образом в комплексе А0 мною выполнен расчет сметы ресурсным методом. Заметьте, что при наличии качественного источника цен трудоемкость составления сметы ничуть не больше, чем при работе базисно-индексным методом. Вернемся к локальной смете на устройство фундамента, рассчитаны по GESEN 2017. Очевидно, нас интересуют затраты не по московскому региону, а лучше всего при расчете этой сметы использовать цены бухгалтерского учета предприятия. Для этого мы сформируем свой так называемый фирменный справочник цен и применим его в расчете. Я подготовил файл Excel по определенному формату. Указал в нем интересующие нас цены ресурсов. Кстати, по отдельному запросу наша служба поддержки высылает специальный файл шаблона Excel для этих целей. Загрузим эти данные в виде справочника в программу a 0 В разделе справочники цен создаем новый справочник. Введем его регистрационный атрибут и выполним загрузку этого справочника из формата Excel. Проверяем расположение столбцов. В исходном файле. Этот справочник не такой большой, как стандартный, где содержится 60 с лишним тысяч записей. Однако это только те ресурсы, которые нам необходимы для выполнения расчетов в данном случае по текущей локальной смете. А теперь пересчитаем локальную смету по ценам из фирменного справочника. Сначала подключим этот справочник к локальной смете. Новый справочник отображается в общем списке. Вот этот справочник. Мы его подключили. Замену справочника будем выполнять во вкладке ресурсы сметы. Это очень наглядно. Сейчас все цены выбраны из справочника Московского региона. Выделим строки и в разделе замена справочника выберем ссылку на новый справочник. Замена выполнена. Для некоторых ресурсов цена установлена равной нулю. Это значит, что в новом справочнике такие ресурсы либо не зарегистрированы, либо им установлена нулевая цена. Исправим эту ситуацию. Можно вручную ввести нужные нам цены. Нулевых цен в смете нет. Мы решили поставленную задачу. Смета рассчитана по ценам нового справочника. Таких фирменных справочников можно сформировать, сколько потребуется. Цены ресурсов обновлены, а это значит, что смета пересчитана. Можно печатать отчетные документы. Сейчас мы практически все сметы считаем базисно-индексным методом. И, казалось бы, ресурсный метод это еще не скоро. Но ресурсным методом можно считать укрупненные показатели стоимости отдельных видов работ или конструкций. Для себя, предприятия. Особенно это актуально сейчас, когда необходимо определять цены сметы контракта. Вот что я имею в виду. Вернемся еще раз к исходной локальной смете, рассчитанной по ГЭСН. В комплексе А0 существует специальная функция создать укрупненную расценку. Напомню, как это выполняется. Будем работать по разделам. Вот комплекс расценок разделы земляные работы. Выделяю все строки и в меню сервис выбираю функцию, которая называется создать укрупненную расценку по выделенным строчкам. Ввожу атрибуты новой расценки. Это объем, стоимость которую мы определили по данной локальной смете. Введем наименование этой работы. Уточним, как будем поступать с исходными расценками. Уточним, как будем обрабатывать ресурсные показатели и выполним расчет. Программа сформировала единичную расценку, точнее сказать, единичную норму для выполнения комплекса работы и рассчитала нормативную потребность ресурсов для ее выполнения. Как пользоваться этой расценкой? Назначим текущие цены для всех. Ресурсов этой работы. Подключим к локальной смете нужный нам справочник. Я воспользуюсь функцией групповых операций. Мы выполнили расчет стоимости единицы работы по комплексу земляных работ. Можно изменить нужный нам объем для нового объекта. Проведем аналогичную процедуру и для раздела фундаменты. И точно таким же образом назначим текущие цены. Мы получили стоимость устройства конструктивного элемента фундамент. Созданные нами расценки можно сохранить фирменной сметно-нормативной базе. Для этого это тоже есть определенные функции комплекса 0 Достаточно выделить конкретные строчки и в меню Сервис выбрать функцию Сохранить расценку в базе НЦИ. Для документирования укрупненной расценки есть функция Печать калькуляции строки. Этот документ можно выгрузить в формат PDF, в Word или в Excel. На этом обзор функций комплекса 0 на которых я хотел сделать сегодня акценты, завершен.